Приветствую всех из Финляндии. Сегодня будет видеоответ для пользователя Viro. Значит, он задает вопрос, чтобы я рассказал, как делаются мансардные этажи, как утепление происходит в сложных узлах и пароизоляция. То тут, в принципе, так в двух словах можно сказать... Очень редко встречаю я мансардные этажи. Это все же было на клееном брусе, и все это было в загородном домостроении. То в частных домах, которые для постоянного проживания здесь же отделяются, есть дачи для круглогодичного, и есть дома для постоянного проживания, то вот в домах для постоянного проживания это редкость. На сегодняшний день точно. Почему? Потому что экономически это невыгодно. Это дольше по времени, здесь опять нужно все умножать на деньги. То есть рабочие больше про... Промудохаются, грубо говоря, и сомнительное получится качество. Но, если все-таки брать то, что как сделать и из чего делают, то здесь очень просто. Те мансарды, которые, вот, или мансарды, или полумансарды, да, где у меня там есть видеоролик «Самое начало» на канале, я доделывал дом из кленого бруса, он там круглого сечения идет, и он был как бы там, не, нет мансарды, да, но, скажем, как наподобие второго света, ну, наклонные стропила. Там не фермы стропильные использовались. Вот. И соответственно, там были и яндовы, и вот такие сложные моменты. Но Финляндии я, честно говоря, ни разу не встречал, чтобы в стропила, между стропил, вставляли вату. Никогда, ни разу, ни, вообще ни разу. Было много проектов на самом деле. И каждый из этих проектов всегда были эковатчики. Приезжали, они задувают. У нас идет... Толщина утепления в стропильной ферме будет 500 миллиметров. 500. То есть нужно не забывать еще о том, что у нас проходят вентиляционные трубы. То есть так как принудительная вентиляция, она обязательно, без нее никак никто не сдаст никакой объект. Вот. Поэтому это еще нужно и ее проложить. То есть недостатки, там очень много своих нюансов. То есть потеря все равно на тепле получается. То есть где труба проходит и у вас 500 миллиметров, да, и труба забирает тоже часть утепления. Это не лучшие случаи, и всегда все-таки это вот были именно эковато. Они вырезают отверстия, вставляют, смотрят, где какие сложные места и так далее. То есть утепляется на самом деле качественно, грамотно, но только вот в таком варианте. И всегда под именно эковату используется только... Парабарьер. И то есть сама по себе, как если туда часть будет попадать влаги, ну пара имеется в виду, то не такого, ну сильно вот ничего не будет какого-то криминала. Плюс нужно смотреть системы по наружной части кровли. То есть сверху ставится уже просто ветрозащитная мембрана, которая спокойно и продувается без проблем. То есть и там очень большой делается сверху вент-зазор. Вот именно в разных направлениях Именно для мансарды. Поэтому просто вот если брать экономическую составляющую, то сделать дом с мансардным этажом или дом два этажа полных и холодный чердак, то вот два полных ты получаешь больше за те же деньги. Я бы так сказал. Потому что в мансарде ты получаешь все равно ряд недостатков. Потому что... Если это простой дом, скажем, прямоугольный, да, двухскатная кровля, ну, вот если брать экономический, там, подогнать, что сделать подешевле, без всяких там, яндов, кукушек, еще чего-то там, вот, то тогда у вас получается освещение идет только по двум торцам дома, по фронтонам. Это бывает зачастую недостаточно, ну и не совсем комфортно. Все, что касаемо делать окна мансардные, то это тема отдельная для разговора, и я скажу, что это все же зло. Поэтому я считаю, что я ответил на этот вопрос. Хочу пожелать всем удачи и до новых встреч!